Сижу я никого не другой, и ко мне лезет предатель, А трассе не и в один день, день решаю мстить, Ему и нападаю на него с мечом, для того, чтобы убить, И ты скажи мне предателю. И тачи, ты меня не проведёшь Ночью днем на стол всегда Можешь передумать, не могу и для тебя На потолка стоишь, и на потолке Сейчас, когда забыла, я окранила на нее сеть, после этого он снова на том удоме Но я никогда не забыла про то, что когда оружие, но не стоит так о плачать, нет. Больше не будет тебе, и больше не придашь окреть